Здорово. Ой, ну вы даете. Мало того, что вы побили все рекорды по активности, так еще и за один день добили больше 200 сабов. Ебать. Не знаю, что и сказать. Простым спасибо за такой подгон грех ограничится. Не, конечно, огромное спасибо вам за вот это. Вы не представляете, как же сильно это мотивирует делать видео дальше. Комментаторам под прошлым роликом огромнейшее спасибо за исправление моих ошибок. Также, если уже в этом видео будут какие-либо отбитые проебы, ошибки и так далее. То пишите, пожалуйста, в комментариях, где я обосрался. Здесь это можно. Я, кстати, чтобы не делать из видео какую-то смешанную бельберду, расставил в описании тайм-коды. Это так. Для общего удобства, так сказать. Ну а перед началом захватить себе что-нибудь поесть, попить, ведь видео обещает быть очень длинным. А также, по возможности, жду вас на моем дискорд-сервере. Ссылка в описании. А на этом все. Приятного просмотра. Сегодня у нас весьма интересная тема. Dark Souls 2. Самая спорная часть темных душ. И она настолько спорная, что споры о ее состоятельности ведутся уже на секундочку 7 лет. Они ходят самые разные мнения и интриги. И я думаю, что каждый уважающий себя ютубер, который так или иначе знаком с серией Dark Souls, по-хорошему должен обозначить свою позицию в отношении Dark Souls 2. В этом видео я не буду слишком много упоминать первую и третью части. Я буду их упоминать, разве что, только для сравнения похожих механик окружающего мира и боссов. Сразу перестрахуюсь от отдельных представителей фанатов второй части. В комментариях под этим видео мне совершенно бесполезно писать о том, что бы вы сделали со мной за мои слова. Ведь все дальше сказанное в этом видео – мое субъективное мнение. Я никак не претендую на какую-либо объективность или истину. Вместо того, чтобы писать людям гадости, лучше идите и почистите зубы. А теперь давайте по порядку. Начну с того, кто же руководил разработкой Dark Souls 2. Это мужчина под названием Юитанимура. До него был мужчина под названием Томахира Шибуя, который за всю свою карьеру сделал всего-навсего одну игру. Со старта первой попытки разработки Томахира хотел сделать из двойки открытый мир, но общее непонимание того, как должна выглядеть игра и слабой консоли тех лет пресекли первые попытки разработки второго Dark Souls а на корню. Поэтому было решено поменять Томахира на Юитанимуру, который за всю свою карьеру сделал не одну игру, а целых три с ним разработка велась уже чуть-чуть адекватнее из частей ассетов прошлой разработки потихоньку лепился привычный нам сейчас образ второго dark soulsa а. но все равно разработка двойки являлась собой одной большой проблемой и вот почему куча ассетов из прошлой разработки были не сказать чтобы идеально сделаны их пришлось много переделывать где-то были дикие расхождения с лором и вот также пришлось переписывать по текущий сценарий а также и вынужденное урезание графики для того чтобы консоли не сгорали от запуска теста Билдов. И в купе со всем этим хаосом, то что игра вышла в очень короткие для разработки сроки и при всем этом ее можно назвать нормальной, это чудо из разряда фантастики. В этом плане разработчики конечно большие молодцы. Огромное количество активностей в Dark Souls 2 безусловно идут игре на пользу, но количество к сожалению не равно качеству и все эти активности и весь этот обширный контент сделан не сказать чтобы с особым вниманием. И вот об этом мы сейчас и поговорим. Говорить про левел дизайн двойки невозможно без сравнения ее с предыдущей частью. Потому что если вы играете в Dark Souls с первой части и после его прохождения начали играть в двойку, то вы определенно начнете задаваться вопросом о размере дранглика и о том, как расставлены приближенные локации вокруг самого Дранглика. А сейчас скажу от себя: если в первом дарке я четко понимал, на какой высоте, смотря Тонор Лондо, я нахожусь, то во втором дарке я ни черта не понимаю, в каком месте королевства я нахожусь. То есть мое чувство местонахождения в двойке абсолютно не работает. Я, конечно, вижу из Маджулы, где находится Хейд, Темнолесье, Лес Гигантов, а также замок Дранглейк, но масло в огонь подливает то, что расположение этих локаций нелогичное и путь до них абсолютно конченый. Абсолютно каждый игрок знает об этих шедевральных переходах из одной локации в другую. Я их перечислять не собираюсь, вы их все прекрасно знаете. А для тех, кто все-таки в танке, я говорю про Железную Цитадель вместе с замком Дранглейк. Я помимо этого могу разве что дополнить тем, что из Хейда мы спускаемся на лифте в безлюдную пристань. Между этими двумя локациями посередине находится море. И факт того, что мы спускаемся из Хейда, что сам стоит на воде, в безлюдную пристань, где тоже есть свой уровень с водой. И по итогу, из безлюдной пристани мы отплываем забытую крепость. А теперь вопрос, как мне визуализировать весь этот путь? Я не знаю. И опять же, в чем главное преимущество первой части над вторым Dark Соусом? В том, что мир первого Dark Соуса представляет собой целостную и вполне себе понятную конструкцию, где мы точно знаем, что Анор Лонда это высшая точка, а бездна в новом Лондо, самая низшая точка мира. В двойке такого к сожалению нет. Не, мы конечно знаем, что помойка это низшая точка мира, но этого знания недостаточно для составления хотя бы какой-то логической карты этого мира. Хромает также и наполнение некоторых локаций, например, замок Дранглейк. Почему Дранглейк пустой? Хороший блять, вопрос. Понимаете, я большой любитель фэнтези и какой аспект в фэнтези один из самых узнаваемых? Правильно, замки. И за что я люблю тот же Анор Лонда? За то, что он первое безумно красивый, как с улицы, так и внутри. Второе, очень детализированный. То есть, зайдя в какую-нибудь комнатку и просто осмотрев ее, мы понимаем, что здесь реально жили люди. Они здесь спали, ели, ну и просто занимались своими делами. А что собственно творится в Дранглейке, я не знаю. Там нет чувства хотя бы какого-то уюта. Там почти все комнаты пустые и абсолютно скучные. А если вы и нашли не пустую комнату, то это либо комната с масками, либо комната с баллистами. Где вопрос о том, что они там, блять, забыли, не поддается никакому объяснению лично для меня. И не сказать, чтобы Дранглейк сам по себе плохо выглядел. Он как раз выглядит прикольно со стороны, конечно же. Он очень хорошо вписывается в атмосферу биома, где он находится. Сам его внешний вид тоже достаточно неплохой, ну как по мне на любители. Вопросы в целом появляются только к его внутренней части, где даже маломальского уюта не завезли. В основном все. Если вам есть что дополнить по этому поводу, то пишите, не стесняйтесь. А теперь пошли дальше. Визуальный стиль – это такая тема, которую объективно рассматривать невозможно, потому что эта тема никак не про объективность, а про субъективность. Но в отношении второго Дарка можно сказать без преувеличения, что это типичный фэнтези стартер пак, и сейчас объясню почему. В Dark Souls 2 намного больше классических фэнтези перков, чем в первой и третьей части вместе взятых. Те же гномы, орки, драконы и кучи рыцарей, и… И я это никак не считаю минусом, ведь каждый визуальный стиль найдет своего любителя, это во-первых, а во-вторых второй Dark Souls отличается от первого Dark Souls а именно визуальным стилем, хотя в Dark Souls 2 нет четкого дизайнерского ядра. Мне, например, нравятся лишь некоторые дизайны боссов, таких как Вильстат, Грешница, Зеркальный Рыцарь, Демон Песни, Дымный Рыцарь и Прячущийся во Тьме. Вот дизайн последнего я обожаю больше всех, ведь это эдакий типичный фэнтезийный ангел и что вообще охуенно, во втором дарке его дизайн и внешний вид не выглядят чужеродным. Меня помимо боссов притягивают и некоторые рядовые челы, например, дизайн того же рыцаря Хейда, Огра и Клудуна Алди. Выглядят они, конечно, сасно и да, мне вообще не нравится, что Сделали каких-то зомби. Но, к сожалению, это в принципе все, что можно сказать про дизайн всякой живности в игре. Куда лучше все сделано в плане окружения. Мне, например, очень нравится хейт, который почти полностью затопило, и от него осталась эта башня, собор и пара-тройка домиков чуть дальше. Также из лок мне очень сильно нравятся храма Вот при взгляде на эту локу я волей-неволей хочу запустить вот этот саундтрек и вернуться в мой 2017, когда я проходил Андертейл на мобилке с первым каналом со 100 подписчиками. Подземное пространство, залитое водой, синие цветочки, что светятся в легкой темноте локации, и немного руин делают из храма Аманы для меня локацию мечты. Правда, драконий всадник и здесь меня достал, чтобы в третий раз получить пиздюля, ну и ладно, попускать его очень даже приятно, чего. Знаете, тут важно понимать то, что тебе хотела сказать первая часть. Она давала четкое повествование про смерть, конец одной эпохи и страх перемен одного усатого долбоеба. Сама игра была одной большой аллюзией на депрессию, где ты под постоянным прессингом со стороны внешнего мира пытаешься окончательно не превратиться в полого. Dark Souls 2 мне, увы, непонятно, ни главное повествование, ни основной визуальный стиль, там вместо депрессии нам рассказывают про деменцию, хотя это неплохо. Это с одной стороны отлично вписывается в концепт, где в один момент ты можешь постепенно раз за разом терять человечность и вместе с человечностью ты будешь терять воспоминания, что логично, но что меня еще поразило до глубины души, так это то, что мобы расставлены на локации не там где надо в принципе. С одной стороны, неподходящий под ситуацию противник делает интересной в вашем прохождении. И да, такое есть и в первой части, где в городе нежити какого-то хуя сидит черный рыцарь. И я не считаю чем-то плохим то, что на начальной локе расставлен весьма сложный враг, но необходимо понимать то, что если разработчик и собирается поставить в городе нежити того же черного рыцаря, то он должен его поставить в то место, где он может быть на умничах побежден. Dark Souls 2 такого к сожалению очень мало, если и вовсе нет. Возьмем к примеру того же Огра. Мы встречаем этого парня в пяти разных локациях он ни к одной локе не подходит. И мало того, что он просто не подходит к той или иной локе, так он еще и не может быть по-умному побежден. И с ним приходится просто драться без каких-либо раздумий или убегать от него подальше. Ну что сказать. Охуенный геймдизайн From Software Абсолютно нелогичная расстановка мобов по локациям это вообще одна из самых глобальных проблем игры. И с одной стороны, я могу по-человечески понять разработчиков. Большое количество ассетов были сделаны вообще под другую игру. И делать совсем новые ассетов это не позволяло время и пришлось работать с тем что было. Но эта проблема уже относится к главе про мобов, о которой мы через пару секунд и поговорим. Про живность мне сказать то в принципе и нечего, кроме того, что я уже и так сказал пару секунд назад. Я разве что могу дополнить только лошадью палача в замке Дранглейг. Как вам такое? Ну как бы, а че бля? И понимаете, именно так я и реагирую на какие-либо абсурдные вещи в Dark Souls 2. Мне смешно от того факта, что разработчик какого-то хуя решил, что лошадь плача отлично подходит к замку. И именно там ей и место. Это даже уже ничем и оправдать-то по-нормальному нельзя. Как и нельзя оправдывать тем, что мир там имеет какую-то структуру спирали, где прошлое, настоящее и будущее переплетены. Ну, в общем, хуйня это все. И мне реально интересно, как такое можно на серьезной ноте оправдывать. Вот такие сюрпризы от разработчиков, как по мне, говорят о банальной халатности этих же разработчиков в расстановке мобов. Как я уже и сказал, они мало того, что не подходят к локации, так еще и не могут быть по-умному побеждены. А знаете, я тут подумал на секунду и понял, что они ведь правильно делают. Нахуй нужно париться над грамотной расстановкой мобов на локи, когда можно тупо закидывать этих мобов в игрока. Ведь это Dark Souls, а Dark Souls это сложная игра. <музык> О, боссы это моя любимая тема. Ну что сказать про боссов Dark Souls 2? Хуевыми я их не назову уж точно. Там не все такие. Из по-настоящему прикольных боссов я перечислю только Преследователя, Зеркального Рыцаря, Дымного Рыцаря, Вельстада, Забытую Грешницу и Сэра Алона. С ними драться вообще заебись. Мне особенно Преследователь начал сильно нравиться. Не знаю почему, но когда я с ним дерусь, то сразу и настроение почему-то поднимается, и воздух в комнате сразу появляется, и прям дышать в кайф становится. Кайфы ломает то, что мы встречаем этого гандона 7 или 8 раз за игру. И по ходу игры это дико начинает заебывать, честно говоря. А чё по остальным? Ну, Фрейю Гниющего и Железного Короля я хорошими боссами никогда не назову. Они, скажем так, ну, на любителя. К сожалению, больше всего в игре плохих, мусорных и просто неинтересных боссов. По типу Драконьего Всадника, которого мы встречаем три раза за игру, куча скелетов и куча бомжей, ну тут без комментариев, Мита, Нашка, Алчный Демон, Демон Песни. Мне эти челы, ну никак не запомнились. Драться с ними, мало того, что неинтересно, так еще и душно. Духота это вообще, в принципе, то, что сопровождает меня в этой игре почти все то время. В остальном все. АДП придумал конченый уебан. Здесь у меня все. Dark Souls 2 это мой самый последний соус, в который я, скажу честно, играть не хотел. Причин было несколько, основная причина состоит в том, что я в принципе устал играть в дарки. Дело в том, что дарки для меня это очень энергозатратные игры и играть в них постоянно я чисто физически не могу. Да что уж тут сказать, я больше двух часов в день вообще в какие-либо игры играть не могу. Вторая по важности причина в том, что я знал о ее репутации. То есть я видел и очень ярых защитников двойки, у которых большинство аргументов в защиту, ну реально высосаны из пальца. И тех, кто ее любит, но говорит по факту, что там не так. Ну и тех, кому на нее вообще насрать. Я себя причисляю ко второму типу людей, но к которому еще и насрать на игру. А я могу перечислить этот большой список минусов в игре, но мне несложно перечислить и список плюсов, таких как PvP, катсцены, бэкстабы и стойка. Там конечно список чуть больше, но я выбрал основные. И поймите меня тоже. Мне не то чтобы не нравится второй Dark, я просто ничего кроме раздражения к этой игре не испытываю. Мне морально очень сложно в нее играть, и частично это все таки вина игры. Я же говорю, кроме файта с преследователем и вот этими боссами, в игре меня ничего не радовало. Я вообще в первое прохождение даже до конца игры не дошел, мне там оставалось буквально 2-3 босса и все. Но я в один момент просто удалил Dark Souls 2 из своего диска и полгода даже не смотрел в его сторону. И повторю еще раз. Мне она не противна, она просто мне не зашла. На этом все. Ну как бы, а на этом уже точно все. Если вам понравился видеоролик, то вы прекрасно знаете, что делать. Не забудьте, кстати, заглянуть в мой discord сервер, там довольно прикольно. Ссылочка в описании. А на этом все. Удачи!